Друзья, всем привет! Сегодня у меня небольшой тест на скорость Посмотрим, насколько будет выжимать Pro Max SRX серии с 500 гусянкой Я замерял, было 83 км вот. Хотя в характеристиках написано, что 65 километров максимальная скорость Но это не так, он едет быстрее За того, что здесь в коробке поменяли придаточное число шестерней здесь намного мощнее шестерни значит здесь 460 кубиков в этом аппарате вот и карбюратор стоит японский ну и сегодня еще я попробую забраться крутую горку посмотрим на сколько он потянет здесь есть участок очень крутой уклон вот, хочу сегодня протестировать Ну, смотрите, довольно-таки э, крутой подъем, и снегоход преодолел. В горку неплохо зашел, мне понравилось. Большой уклон был, я думал, он не заберется, но вот одному получилось забраться, я думал, не получится. Сейчас я хочу заснять э, максимальную скорость, э, как он идет по липкому тяжелому снегу. Ширина снегохода Pro Max серии SRX 500 2900 мм, ширина 1050 мм и грузоподъемность у такого снегохода 250 кг. Ну и ширина гусянки 500 мм, как я и говорил в прошлых видео, высота грунта зацепа 19 мм. Управляемость в принципе неплохая, радиус круга очень маленький получается. Вот, э, очень мягко идет по бугристым местам с заснеженным переметом. Стоят там две, э, две пружины под низом, за счет чего очень смягчает э, сам ход езды. Ну вот, друзья, 50 километров по мокрому, липкому снегу он, в принципе, идет, когда один. Вдвоем, конечно, будет идти э, намного медленнее, но тянуть будет. Э, максимально я его сегодня разогнал до 86 километров в час. Вот, а вдвоем мы как-то разгоняли по накатанной. Было э, примерно ну 73 километра в час. В принципе, достойный снегоход Pro Max серии SRX500. Отличный аппарат мне понравился следующие видеоролики наверное буду уже дождаться морозов там уже поеду на рыбалку вот а сегодня был небольшой тест сегодня конечно мокрая погода весь уже промок в декабре месяце у нас представляете дождь идет ну а следующие видео покажу органы управления нашел я несколько минусов у него это будет в следующих видео следующее видео будет про рыбалку и немного про снегоход про Max SRX 500 Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока!